Сегодня сделаем обзор новой модели шлема, детского шлема Crazy Safety из коллекции 2018 года. Эта модель называется «Сиреневая зебра». Ну, еще изначально, когда она не поступила, предполагалось, что это будет одна из самых популярных моделей, ну потому что сиреневый цвет очень популярен, очень много кому нравится. Ну, тут еще такая комбинация с розовым с таким нежно-голубым. Девочки очень в восторге от него. Ну, традиционно высокое качество, очень такой насыщенный цвет. Нигде нет никаких дефектов. Можете посмотреть, насколько это передает камера моего телефона. Ну, сзади надпись «Crisis Safety» с интересным их логотипом очень хорошая вентиляция вот такие обратите внимание отверстия вентиляционные Но при этом все очень прочно и надежно нету никаких люфтов верхнего покрытия и внутреннего теперь уже это все очень такое литое в шлемах этого и предыдущего годов ну, тут шлейчки теперь уже зубов нету, есть вот такая подкладочка под подбородок мягкая. Ну, кому-то понравилась эта идея с зубами, кому-то нет. Ну, по мнению большинства, все-таки вот просто шлейчка и подкладочка мягкая. Все. Подстегивается, регулируется. Диаметр вот вот этой вот. Ну, собственно говоря, шлем фиксируется вот этим вот по кругу крепежом, и там упирается голова в мягкую тоже часть. Все тут везде мягкое. Мягкие подушечки, нигде не натирает. И, значит, вот эта вот регулировка сзади. Вот таким вот образом происходит. Вот маленький самый диаметр. И вплоть до 55 сантиметров Многим взрослым даже подходит Можно регулировать Фонарик Три режима И потом выключается Очень хорошо знакомый брал Сказал, когда ребенок далеко уезжает И его уже почти не видно В сумерках очень так издалека видно Когда вот этот фонарик работает здорово сразу видно где твой ребенок ну тут все отметки и обратите внимание вес 290 грамм очень хороший вес ну, конечно же вот он дизайн